Философ Литвы а От внимания отвык. Но если вам нужно узнать про эти звоните, не звоните, Я со зубью звонить, не звоните. звоните. целый хор, ультабыюнга, аркедипы кричат, кричат, я сосу биву. звонят, звонят бедняги, я сосу биву. Не волнуйтесь, господа помогут без труда У любого философа есть друзья Финский филолог Кузьма Свинья Известный ученый Кузьма Свинья